Хочу поприветствовать вас сегодня на моей лекции Да, эта лекция очень важна для женщин Сегодня мы с вами поговорим о важности клубники Она в последнем ряду. Перезидите сюда, пожалуйста, да? Это вы меня просто не услышите. Итак, я сегодня вам расскажу о польсе клубники в жизни каждой женщины. Мужчины, для вас лекция это тоже подходит. и мы сегодня с вами будем учиться правильно ее есть. девушки, женщины было хорошее настроение то вам необходимо приобрести садовую клубнику или викторию ягоды могут быть различного когда вы собираетесь приобрести клубнику на рынке ее также называют Виктория в некоторых регионах то советую вам когда вы проходите мимо вы должны почувствовать ее по аромату и только потом остановиться а, к сожалению в наше время очень много тепличной клубники Виктории и она нам не подходит вот как видите, у меня вот в этой вот емкости находится клубника очень спелая она различного вида различного цвета но у нее очень яркий аромат и она очень спелая да. кому-то нравятся ягодки побольше, кому-то нравятся ягодки поменьше также ее употребляются сливками на сегодняшний день я купила вот такие вот сливки, взбитые. И Их еще можно использовать не только при поедании клубники. Я их ни разу не пробовала. Это будет мой такой маленький эксперимент с вами сегодня на лекции. Да, и клубничку эту мы будем с вами пробовать. пробовала до лекции, она мне очень понравилась. Вот. И мужчины, если ваша женщина будет довольна поеданием клубники, то я думаю, вы тоже будете потом очень довольны. И девушки, да, поднимайте себе настроение всякими вкусностями наподобие клубники, либо вот так. О, вот чизкейка, посмотрите какой он вкусный М -м -м. тоже с ягодами, он так приятно пахнет да. посмотрите на него поближе а у вас на столе должны быть точно такие же я вам положила, чтобы вы тоже пробовали вот и этот у нас конкретно экземпляр идет с а, вишенкой очень-очень вкусные ягодки вишенки видите он не такой шоколадный здесь творог с низким содержанием жира, так что дорогие мои девушки не отказывайте себе о вкусняшках ни в коем случае и давайте уже попробуем эту клубничку да у вас на столе стоят точно такие же сливки и точно такая же клубничка. Давайте попробуем ее. Проходите, проходите, да. Да, рада вас видеть, да, присаживайтесь. Вы немного опоздали, но вы пришли к самому главному, да, к поеданию. решается попробовать ягодку конечно же мы не запрещаем вам. вот и, и давайте начнем наверное вот с этой самой крупной ароматной сочной ягодки вот с этой. перед тем как их использовать их Слубничку итасываем на него Посмотрите, сочные, красивые сливки. М -м -м. они такие вкусные. В первом ряду Попробуйте, да Облизните их А я хочу много сливок. Они а так понравились, что я хочу еще. веточки возьмите. кто такой же поросеночек, как я? М -м -м. Знаете, я заметила, что от того, что клубничка крупная, совершенно не говорит о том, что она будет сладкая. Давайте попробуем следующую. В их подтвердилась а если ягодка крупная она может быть не такой сладкой как маленькая ягодка и от чего зависит сладость я не знаю надо будет проанализировать этот вопрос и на следующей лекции вам обязательно расскажу да, как выбрать самую сладкую клубнику Пойдем, закрепим, так сказать, результат. Mm. Вся сладость уходит в маленькие ягодки. М -м -м. Но благодаря сливкам эта ягода становится намного вкуснее. М -м -м. Я на очень правильно да mm -hmm. Пожалуйста. да можете сделать также я разрешаю вам ладно давайте отложим клубничку и перейдем уже к нашему чизкейку он нас ждет так мои дорогие берем наш чизкейк наш красивый вкусный ароматный чизкейк кто-то ест вилочками кто-то ест ложечками. Кто-то предпочитает это делать руками. Но я совершенно не против. Ешьте, как вам нравится. Главное, чтобы вы получили от поедания вкусняшек удовольствие. Это самое важное. Да. Я же буду есть вот такой вот красивой ложечкой. Что у нее здесь рубин? Да. Так, выполнена в каком-то таком старинном стиле ажур. сверхушки обычно знаете люди любят вот а, эту часть верхнюю съедать а эту почему-то оставляют но в данном случае как вы можете заметить Пробуй мало, да вам тоже запах нравится. Давайте, давайте, давайте, мужчина, не стесняйтесь, да. Ешьте на Брудержафт вкуснши. Да, сегодня лекция это мне принесла очень много удовольствия. Да. Вам тоже. Скажите, самое кайфовое и вкусное. Валentine пирог. А если хотите, я вам потом скажу, где я его купила. Вам тоже нравится? Да. Скажите, вкусный. Знаете, я пробовала такой же. Он был со смородиной, с киви. Да, они еще делают с бананчиком. Да. Очень вкусно. Mm -hmm. Просто вкус идеальный. Mm -hmm. Да, да. Вы правы. Mm -hmm. Идеальное просто сочетание с сахаром. Mm -hmm. Вообще, вот они, они положили его вот прям mm, в точку. А, немного сладко, кисленько от вишенки. Прям идеально. Да, вы правы. Да. А вы пока наедайте, а я сделала вам памятки, некоторые дам напишу вам, чтобы вы в следующий раз пришли уже подготовленными на да, на второй. И, пожалуйста, в следующий раз купите вот это вот все, что находится в списке. И мы проведем с вами не менее интересную и вкусную лекцию. Да. Если вам понравился мой тренинг по поеданию вкусняшек, заметьте, правильному поеданию вкусняшек, то... Пожалуйста, зайдите на мой канал на YouTube, поставьте лайки, подпишитесь на него и нажмите колокольчик. Вот ником.